Всем привет! Сегодня я решила снять для вас небольшой влог, потому что мы едем на автобусную экскурсию по Томску, и я подумала, что это будет интересно. Сейчас мы ждем времени отправления и приятного просмотра! Экскурсионный автобус встретил нас у 10-го корпуса Политехнического университета. После того, как все перездоровались, расположились на своих местах и прослушали основательное вступление о том, что нас ждет в ближайшие два часа, мы отправились кататься по старым улочкам и дворам недалеко от центра города. Мы едем на автобусе, автобус довольно теплый и очень комфортный, а экскурсовод рассказывает нам об истории улиц города и об истории некоторых зданий. К сожалению, в этот день было очень холодно, поэтому выходили из автобуса мы всего пару раз. В основном мы просто останавливались у нужного нам места, разглядывали его из окна, слушали экскурсоводы и двигались к следующему пункту. Несмотря на то, что я живу в Томске уже очень много лет, я, конечно же, знаю не все об истории своего родного города. И, и, и узнавать что-то новое – это прекрасно. Поэтому сегодняшний день прошел не зря. У нас чудесный город, и я его искренне люблю. Его улицы просто пропитаны историей, и здесь действительно есть на что посмотреть. Например, памятники деревянного строительства. Даже дом с привидениями имеется. Приезжайте и убедитесь сами. Я, похоже, наконец-то доросла до того момента, когда мне стали нравиться экскурсии музеи. Наша уже закончилась, длилась примерно 2 часа. Я получила огромное удовольствие, и мне даже захотелось почитать что-нибудь на тему истории Томска, про историю зданий, про тех людей, которые здесь жили в прошлом. А сейчас я уже иду домой и <свы> выполняю свой маленький квест. Мне надо идти и снимать на камеру, и разговаривать на камеру на улице. Людей, правда, нет, но все равно. Вроде ничего так. А... Я сейчас иду домой. Немножко собираю вещи и еду в гости к своим друзьям. Я с ними очень давно не виделась. Сегодня суббота, могу себе это позволить. Остаюсь у них с ночевой, чтобы мы хотя бы немножко времени провели вместе. А завтра опять за работу.